В чем еще разница между обычным наемным сотрудником и предпринимателем? Кстати, ребята, кто работает по найму в агентстве недвижимости, риэлторы, вы больше предприниматели на самом деле, вы ближе к предпринимателям, вы в ситуации, что называется, волки ноги кормят, вы целиком полностью сами влияете на свой доход, вы закрываете довольно большие области знаний, большое количество областей знаний, в отличие от обычного наемного менеджера, который делает одну и ту же тупую работу каждый день. То есть вы больше предпринимателем. Чем отличается обычный наемный сотрудник под предпринимателем? У обычного наемного сотрудника на протяжении всей жизни вот такой рост. Он очень стабильный. Здесь зарплата, здесь зарплата выше, здесь еще выше. Чем больше опыт лет, тем больше зарплата. То есть кто хочет стабильность, обычная наемная работа для вас. Кто хочет большой доход и быстро, для вас другой путь, для вас путь предпринимателя. Даже если вы работаете по найму, вы можете действовать как предприниматель. Например, внедрить себе маркетинг, внедрить себе технологии продаж, Что чего вам руководство не дает, по каким-то причинам сами. Сделать себя сами клиентов в изобилии. Это ваши деньги, это ваша ответственность. Вы потом зарабатываете. Как действуют предприниматели? Обычно у них все идет вот так. У них есть, может быть даже вот так, вот, вот здесь. Может быть даже падение где-то. Но общий тренд просто в разы превышает обычного, наверное, сотрудника. То есть он действует рывками. Прошел какой-нибудь курс или новую идею, новый инструмент, внедрил. Резкий рост, потом бывает после него небольшое падение, потому что расслабился. Потом опять. Прошел что-нибудь, внедрил, опять. И вот такими волнами он растет. И вы так можете расти. Или растете, я не знаю. Но это путь интенсивный. Очень интенсивный. тебя колыбасят в разные стороны. Но это то, что позволяет добиваться кардинально других результатов вот здесь. И даже в короткой перспективе уже другие результаты. Иногда провал, но в суммарном в среднем гораздо больше доход, если мы говорим о деньгах. Потому что, как ни крути, деятельность предпринимателя оценивается в деньгах. Вообще, деньги – это уровень оценки нашей адекватности, насколько мы адекватно действуем в отношении этого мира. Если вы миру бесполезны, если вы не несете пользу, денег у вас не будет. Ну, по крайней мере, если мир этого не видит и не знает, или вы неправильно свою пользу делаете, или неправильно это носите. Может быть, сам по себе хороший человек, полезный. Но вот вы почему-то не превращаете свою пользу в деньги.